приветствовать вас на канале Пите Горбатьюкс. Сегодня у нас рубрика ⁇ Короткие фразы на английском ⁇ Нам необходимо сказать на английском языке следующую фразу. Если он все сделал, он может идти домой. Итак, как будет звучать эта фраза на английском? Если он сделал, if he has done все everything, если он все сделал, if he has done everything, он может идти домой. He может may или he can, не без значения какой возьмите модальный глагол, главное, что после них не ставится to. Значит, он может идти домой. He can go home. Если он все сделал, he has done everything, он может идти домой. He can go home now, сейчас. Вот и все, дорогие друзья. На этом наш урок завершен. Я желаю вам удачи, успеха,